А сейчас будет сигна для моей подружки Сабрины. Кто хочет такую же сигну, подробности в описании. Солнце шпарит, не могу. привет! Сегодня я спала на пляже и мне было жутко неудобно спать на твердом песке. И комары меня закусали. Везде вся вкусная, везде чешется. Я даже не знаю, что делать. Мазаться от комаров не помогает. Сегодня, короче, была мучительная ночь. Хорошо, что еще и дождик не пошел, а то было бы веселуха. В общем-то, сегодня постараюсь найти другое место для ночлега. А то это совсем неудобное. А еще мне жутко хочется купаться, но в море вода соленая, и после нее все чешется, и после нее все... Надо искать душ, чтобы смыть эту соль. И я не знаю, что делать и где купаться. Стоп! Я недавно видела отличный бассейн. Надо попробовать искупаться там. Перелезу через забор. Главное, чтобы дома никого не было. Я шла-шла и встретила слонов. Слоники. Слоники. У них как раз сейчас обед. И у кого-то тоже. Они такие прикольные. Забралась в чужой бассейн и теперь тихонечко-тихонечко здесь купаюсь, чтобы никто не заметил. Вот он бассейн, в котором я купаюсь. Здесь бассейн, где я купаюсь. Здесь вообще никого нету. Наверное, люди спят. Ну ра ладно, куда-то уехали, может. Может, еще где-то. Я нашла какую-то пещерку. Вот она. Надеюсь, меня здесь дождиком не зальет. Наверное, здесь останусь ночевать. Здесь прохладненько. Комары, надеюсь, не съедят. Вид отсюда очень красивый. Он туда, на горы, там, на море. Но... Главное не вид, а главное где-нибудь переночевать. И комары, я надеюсь, не съедят. В Таиланде комары переносят лихорадку Денге. И меня ночью покусали. Я надеюсь, я не заболею. Мне кажется, здесь хорошее место. Для первобытных людей. Которые без денег. Вот такой вид открывается из моего нового домика. Вон там стоит лодка. Здесь везде, ну почти везде камни. Вон там можно купаться. А здесь камни. Здесь тайцы собирают всякие там моллюсков разных. Вон тайц стоит и собирает. Ну вот такая пещерка. Вечером я сюда приду и буду спать. Как я сюда залезла. Главное всегда залезть. А, возможно, а вот вылезти иногда никак. Ребята, я увидела настоящего кабана. И я его боюсь. убегаю убегают кабана. я не знаю зачем он за мной подг... погнался, он за мной погнался.